В Казанском федеральном университете состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки образования и педагогические науки. Участие в заседании принял вице-президент Российской академии образования Владимир Лаптев, а также представители Крымского федерального университета, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Московского государственного педагогического университета и других вузов России. Открыл мероприятие ректор КФУ Гафуров с докладом «Педагогическое образование федеральном